Всем привет! Все, что будет происходить на экране, делается в четвертой версии программы. Если у вас старая версия программы, то вашу задачу входит провести параллель между тем, что вы видите на экране, и интерфейсом вашей программы. Это несложно, потому что многие иконки очень похожи. Хочу обратить ваше внимание на то, что если у вас старая версия, то есть вероятность, что какие-то функции для вас будут недоступны. Здесь вы можете принять решение либо обходиться без них, либо поменять свое отношение к пиратству и старым версиям. Чтобы начать работать в программе и создать свои первые объекты, нужно понять принцип ее работы и взаимодействия инструментов, заливок и эффектов. Для этого разберемся с основными панелями. К этим панелям в программе Вилкам относятся традиционная оцифровка, заполнение и контурные стежки, панель стежковые эффекты. Принцип следующий объект да цифровки, потом заполнение и, соответственно, к каждому заполнению относятся свои стежковые эффекты. Расположите эти панели так, чтобы вам было удобно с ними работать и они всегда были перед глазами. Чтобы создать объект, нужно выбрать инструмент. Для этого достаточно кликнуть левой клавишей мыши по одному из инструментов. Если у иконки инструмента в левом нижнем углу виден черный треугольник, значит это группа инструментов. И чтобы выбрать один из них, нужно кликнуть левой клавишей мыши и удерживать ее. Основные инструменты для создания объектов это незамкнутый контур, колонка А, В и С, комплексные заполнения, верные заполнения, звезда, кольцо и ручной стежок. Итак, вы выбрали инструмент, и теперь можете посмотреть на типы заполнения, доступные для этого инструмента. Если они активны, значит доступны. Если нет, то попробуйте создать объект, выделить его и посмотреть, что изменилось. К примеру, в четвертой версии программы для отдельных инструментов после создания объекта становятся доступны контурные заливки. Начиная с третьей или четвертой версии программы, точно не помню, к панели инструментов добавилась еще одна. Это вышивание графики. А на этой панели вы найдете инструмент «Разомкнутая форма», по сути это та же строчка, инструмент «Замкнутая форма» по своим собственным свойствам, это комплексное заполнение, и инструмент «Создать колонку», по сути колонка «А». При выборе этих инструментов будут видны все доступные заполнения еще до момента создания объектов. Итак, вы создали объект, установили ему заливку, и теперь можете посмотреть на доступные эффекты. Если эффект активен, значит доступен. Вот и весь принцип взаимодействия. Следующий шаг – это понять, каким инструментом создается тот или иной объект, и понять, как работать каждым из инструментов. Если у вас уже есть эти знания, то смело приступайте к созданию простых объектов. Подберите в интернете картинку с небольшим количеством объектов и создайте первый файл вышивки. Пусть он будет небольшим, пусть будет с ошибками, ничего страшного. Главное, не загружайте себя созданием шедевров в тысячу объектов. Начните с какого-нибудь простого солнышка с глазами или с Если вы не умеете работать инструментами, то вам надо найти уроки, в которых все это поясняется. По скрипту. Во всех программах инструменты похожи. Если вы хотите перескочить на вилкам с другого редактора, то просто попытайтесь понять, какой инструмент в программе Embiirt или Design соответствует тому, что есть в вилкам, и каких инструментов в вашей программе попросту не было. Всем хорошего дня!